что вот та война между москвой и речи посполитой которая происходит после переславской рады она как мы знаем пошла все-таки довольно успешно для москвы и вот тут важно понимать что переход казаков на сторону москвы он радикально изменился отношении сил Потому что за 20 лет до этого была другая война. Я хотел спросить, С Смоленская война была, да? Вот была мы Смолен... не смогли отвоевать <как> Смоленскую. Была Смоленская война, вот Москва всеми силами пыталась отвоевать Смоленскую поляку, Им это не удалось. А, при том, что для Польши это была периферийная война, и далеко не все силы были мобилизованы. Они в 30-летний войне не участвовали. У них было много разных забот. <как> а, и а, вот это показывает соотношение сил. А через 20 лет граница проходит по Днепру, и Киев уже подчиняется Москве. И это показатель того, как все-таки в геополитическом смысле было важно то, что сделал Хмельницкий. То есть это перекладывание одной составляющей с одной чашки весов на другую после чего в общем все время москва усиливается а польша слабеет не только по этой причине что кончается в конечном счете разделом польши я